А ты тот самый друг маминой подруги собаки с кошки не... ты ничего не сможешь сделать против моей огромной армии. Нет. Может быть сорбануть соседнего столика чайок?